Чтобы просмотреть сертификаты и ключевые пары, сохраненные на устройстве RUTOKEN, в операционных системах Windows нам нужна панель управления RUTOKEN. Если ее у вас нет, вам нужно загрузить и установить комплект драйверов с сайта RUTOKEN.RU, ссылка на него будет в описании. Мы постоянно совершенствуем возможности панели управления, поэтому советуем вам проверять актуальность драйверов, Версию можно посмотреть во вкладке «О программе». Запустим панель управления RUTOKEN, ярлык может быть на рабочем столе или в меню «Пуск» панель управления. Проверим, что RUTOKEN отобразился на вкладке «Администрирование» и перейдем на вкладку «Сертификаты». В таблице отображаются сертификаты, ключевые пары и личные сертификаты, сохраненные на устройстве RUTOKEN. Для удобства они разделены по видам. В коротком описании сертификата видно, на кого он выписан. В столбце ⁇ Имя ⁇ указывается фамилия, имя, отчество или название юридического лица в зависимости от типа сертификата. В столбце ⁇ Истекает ⁇ указана дата окончания действия сертификата, то есть когда его нужно будет заменить. В верхней части окна отображается название криптопровайдера или формата выбранного сертификата. Это могут быть сертификаты CryptoPro, Active, VipNet, Signal.com и других, а также сертификаты формата по КЦС 11 для работы с банками или системой ЕГАИС. Пиктограммой двухглавого орла отмечается ключ РСА для системы ЕГАИС. Ниже указан статус сертификата. Статус «Сертификат действителен» означает, что все доверенные корневые сертификаты установлены. Сертификат не истек по сроку и не отозван. С таким сертификатом можно работать. Проверить цепочку сертификатов можно, нажав на кнопку «Свойства». На вкладке «Путь сертификации» отображается список организаций, заверивших сертификат. Если статус сертификата не установлен корневой сертификат, это значит, что не установлен доверенный корневой сертификат удостоверяющего центра, но он присутствует на рутокене, и мы можем его установить. Для этого надо нажать на ссылку ⁇ Установить ⁇ и сертификат станет действительным. Перед тем, как устанавливать доверенный корневой сертификат в систему, убедитесь, что вы доверяете источнику, из которого он был получен. Не стоит устанавливать доверенные сертификаты из источника, которым вы не доверяете. Устанавливаем сертификат, после чего сертификат становится действительным. Сертификатом можно пользоваться. Если статус сертификата «Сертификат не надежен, то на компьютере также не установлен доверенный корневой сертификат, но мы не можем его получить. Чаще всего это связано с тем, что на компьютер установлена неактуальная версия драйверов, поэтому проверьте актуальность, если все-таки панель управления актуальной версией, вам нужно обратиться в удостоверяющий центр, выдавший вам сертификат. Там помогут решить проблему. Если вместо статуса сертификата отображается сообщение «КриптоПро не настроен для работы с RuToken», вам сначала нужно произвести настройки системы. Ссылка на инструкцию по этой ошибке будет в описании под видео. Для просмотра информации о сертификате щелкните по его строке два раза. Здесь на вкладке «Общие» указано, какой организации выдан сертификат и сроки его действия. На вкладке «Состав» можно ознакомиться с расширенной информацией о сертификате. Это может быть нужно для проверки правильности реквизитов, указанных в сертификате. Чтобы начать работу с сертификатом, его нужно записать в локальное хранилище компьютера. Установка в хранилище производятся автоматически при включенной службе распространения сертификатов. Если автоматической установки не произошло, поставьте флаг в столбце «Зарегистрирован вручную». Если хотите приостановить работу с этим сертификатом, снимите этот флаг. Мы разобрались с вами, как просмотреть сертификаты на устройстве RUTOKEN и какие настройки можно выполнить для работы с ними.